Всем привет! Дам сегодня в этой кратенькой лекции небольшие дополнения и пояснения по вашим вопросам по предыдущей лекции. Значит, Некоторые из вас не уловили сути самого происходящего, сути смысла вообще, что я пыталась до вас донести в прошлой лекции. И поэтому давайте сегодня еще раз поясню, постараюсь сделать это более понятно. Значит, смотрите, в декларации, всеобщей декларации прав человека в международной написано следующее, что у человека есть право на гражданство. У любого человека есть право на гражданство. То есть это право, это не обязанность. Вы не обязаны быть гражданами какой-либо страны, понимаете? Это всего лишь право. Это то же самое, как у вас есть право на работу, право на отдых, право на сон. Хотите, пользуйтесь своим правом, хотите, не пользуйтесь. Другое дело, что вы там не можете, не хотите и так далее, это не обсуждается. Есть право. Так вот, когда вам дано право, в отношении права есть два, два статуса. Статус. Что такое статус? Статус – это состояние. То есть слово «статус», ребят, вот запишите и запомните, статус равно состояние. Да? Человек в каком статусе находится? Да? Человек может находиться в состоянии, там, не знаю, агрессии да, и так далее. То есть у него статус злоба там может быть. Вот. Не путайте, пожалуйста, эти понятия, нам их пытаются навязать и подменить. Но не путайте. Я почему говорю сейчас про статус? Потому что даже юристы и судьи вообще не не понимают этого слова и не понимают сути и смысловой нагрузки статус не иное как состояние да вот статус компьютера выключен до да, статус там учреждения закрыто закрыто открыто больше ничего статус равно состоянию но есть другой юридический термин и называется он статут. тут на конце не с а т. так вот статут. тут это как раз-таки а, юридический титул. То есть это м -м, титул, который определяет ваши права. Понимаете? Вот статут человека – это юридический титул, который наделяет вам вас а, всеми возможными правами и свободами на земле. Всеми возможными. То есть не какими-то ограниченными, а всеми. 100% прав у вас есть и 100% свобод. Если вы в статуте человека – Понятно, да? Если вы говорите, что у меня статус человека... Ну, ребят, ну это глупости несосветные, да, когда, когда кто-то там пишет в заявлениях или заявляет, у меня статус человека. Судьи пишут, да, она пришла на суд и заявила, что она в статусе человека. Ну, дурты что ли, вот, а, знаете, мне, знаете, мне смешно становится, да, статус человека. А сейчас я выйду сюда и буду в статусе кого, да, в каком состоянии я буду, животного что ли, или жирафом я стану. Ну, то есть, понимаете, глупость несосветственная, которую несут наши э, так называемые существа судьи в так называемых судах. В общем, ребят, понимаете, да, делайте четкое разделение. Есть статут, это наивысшие права. Это как суверен, да, что такое суверен. наивысшие права, вот они подменили слово, было слово статут, подменили слово сувереном. И есть слово статус, да, это да, нет, вкл выкл, все, другого нету. Значит, смотрите, у человека, у человека, да, обладающего юридическим статутом человек, то есть высшими правами, высшими свободами, 100% вам дано, у него есть всего лишь навсего одно из его прав, это право на гражданство. Это одно из. Когда мы говорим о правах, ребят, когда мы говорим о правах, вот здесь очень важно понимать, что право может быть реализовано, а может и не быть реализовано. Когда говорится о правах, никаких принуждений к реализации прав быть не может, потому что права предоставляются определенному юридическому титулу. Вот юридическому титулу человек, да, наделяется он правом значит, выбрать себе гражданство, или как бы он имеет право на гражданство. Что это значит, что он может и не быть гражданином, он может свое право не реализовать? Дальше читаем Конституцию любой страны, абсолютно любой, ребят, неважно. В Конституции написано, что защищать там права и свободы человека – это обязанность государства. Значит, прошу обратить внимание, защищать права и свободы человека, ну там, правда, есть приписка «и гражданина», но это мы сейчас опускаем, да, Права человека – обязанность государства. Обязанность. То есть, если вы говорите, что плевать я на вас хотел, я не буду оформлять ни паспорта, ничего, вот я человек, и я об этом заявляю, что я человек, Вот мне никаких там документов не нужно, Ваша обязанность как государство меня защищать. Я вам больше того скажу, что в Конституции не написано обязанность какого государства вас защищать. Почему не написано, я вам объясню. Потому что в Декларации прав человека да, и там во всех ООНовских документах а, говорится о том, что человек обладает максимальной свободой. То есть он вправе перемещаться на территорию любого государства, проживать там столько времени, сколько потребуется, и выполнять все, действующие, все действия, которые ему необходимы. Да, для своего проживания. Ну, естественно, там не переходя права и свободы других лиц вот, и других человеков, да, но тем не менее, ребят, человек-птица вольная, и это надо понять. Ни у какого государства нет права государственного принуждения из человека сделать гражданина. То есть заставить вас принять гражданство не имеет ни одно государство. Не имеет права ни одно государство. Вот это надо понимать. Когда нам всем говорят, что ой, ну как же, но ну мы же все граждане. Ну вы дураки, вы не граждане, понимаете? Потому что ваше право не реализовано. То есть да, у вас такое право есть, но оно не реализовано. Когда реализуется право? Когда вы волей изъявляете, вы добровольно идете, вступаете, да? то есть находясь в трезвом уме, там, в памяти, там все дела, как положено, идете, пишете заявление, вступаете, там какие-то действия для этого предпринимаете. Вы своим рождением какие действия предприняли? родились но у вас как бы, вы, вы тут никак не могли повлиять на процесс поэтому и тем более никак не могли находиться в трезвой памяти да, в здравом уме а, какого-то волеизъявления свою извергать да, каким-либо образом более того вы не могли с государством в котором вы родились нечаянно да, а, еще и согласовать существенные условия вашего договора о гражданстве. То есть вы не могли, то есть любой суд, любой международный суд призва, признает вас недееспособным, что вы вообще не могли реализовать свое право. Отсюда, ребят, такой вот вывод напрашивается, что поскольку ваши права не реализованы ни разу, кстати, вот это тоже заблуждение, что многие говорят, что кто-то имеет право реализовать один раз. То есть я вступил один раз в гражданство, да нет, ребят, все это глупости. И то, что написано в советском законодательстве, что сейчас вот э, приверженцы СССР очень сильно пропагандируют, что по законам СССР, э, значит, второе гражданство было запрещено, что это предательство, смертная казнь, это там враги народа и все дела. Но так-то оно так. Но только вы сначала докажите, что я своим рождением реализовал свое право на гражданство. Понимаете? Невозможно. Но, но любой здравый суд, любой нормальный суд признает, что ребенок недееспособный, новорожденный, не может выполнить два условия. Это находясь в трезвой памяти, вообще заключать договор, это раз, да, и ли изъявлять, добровольно волеизъявлять. И второе, это согласовать со второй стороной существенные условия договора. Все, ребят, этого достаточно. Поэтому все, кто разыскивает деньги с СССР и так далее, да, вот занимается вот этими поисками, мероприятиями, вы поймите, да, вполне возможно, я допускаю, что, конечно, поскольку у нас все обеспечено, значит, и по рождению там и счета какие-то, да, вот эти все легенды, какие-то счета открываются, отлично, они открываются, но только вы поймите, поймите, что ни как гражданин СССР, ни как гражданин РФ вы не можете получить доступ к этим счетам, потому что они открыты на имя человека. Я вообще еще раз повторяю, что ваши права по гражданству ни у кого, ни у одного не реализованы ни разу. Ни разу. Так вот, а стоит ли это доказывать? Нет, не стоит. Не стоит. Нет такого закона, обязывающего человека доказать, что он гражданин, либо свидетельствовать против себя, да, что у нас 51-я статья Конституции э, записана, да, не, нельзя против себя свидетельствовать. Ребят, э, это обязанность государства, понимаете? Поэтому прежде чем к вам, э, значит, к вам применять меры государственного принуждения к чему-либо, да, к склонению к сожительству там, с управляющими компаниями, с ЖКХ и так далее, для начала государство должно доказать, что оно имеет на это право понимаете что оно имеет право применять к вам эти меры чем оно будет доказывать оно будет доказывать своими ссылками на а, законы о гражданстве которые нас отсылают тому что мы автоматом как-то стали да либо по рождении, либо как-то там кто-то какой-то закон принял но это ребят уловки и истории для действительно недееспособных, думающих граждан, которые находятся, знаете, такие в статусе состояния а, дебилизма легкого, вот, они такие зомби, никто не, не понимает вообще, что происходит, они такие, о, ну в законе же написано. А то, что этот закон противоречит Конституции, противоречит общепризнанным международным нормам и вообще в принципе здравому смыслу, ну, зомби это сложно понять. Поэтому, ребят, первое, что нужно сделать, да, самоидентифицироваться, о чем я, собственно говоря, и говорю. Все начинается в вашей голове в вашем сердце когда вы самоидентифицируетесь что у вас в принципе не может не может никаким образом быть реализовано право на гражданство и ни одно государство не может вас обязать реализовать это право понимаете это в законе прописано и закреплено не может поэтому раз у вас право на гражданство не реализовано ни разу если вы, конечно, добровольно там не стали гражданином Чехии, Австрии, там, не знаю, Таиланда или еще какой-то странный, да, если у вас двойного гражданства нет, то по большому счету, ребят, у вас право на гражданство не реализовано в принципе. Поэтому что-либо там требовать от государства, как сейчас у нас, почему я вам в предыдущей лекции рассказывала, да, что у нас товарищ из Чехова пошел от РФ и требовать, у него логика была, кстати, нормальная, хотя на него там а, в суде понаезжали, что ну, что ты требуешь от РФ, если тебе должны СССР? Да, ну, опять же, у нас юридически РФ является продолжителем СССР. А продолжитель это кто? Это вот жила собака Дуська, да, и, и там попала к другим хозяевам, стала она шариком. Но собака-то от этого осталась той же самой, понимаете, породы бульдог, то есть с собакой ничего не произошло, собака как была, бегала на четырех ногах, лаяла, виляла хвостом, так с ней ничего и не случилось, она просто поменяла хозяев, одни хозяева ее Дуська звали, другие стали звать Шариком. Вот, Ну, им так захотелось, но собака-то одна и та же, поймите, поэтому какая разница, требуем-то мы от собаки, вот, какая разница, как ее теперь зовут и какие у нее хозяева, да, мы же хотим, чтобы собака нам в тапки не гадила, вот, собственно говоря, или наоборот, гадила там куда-то там в лоточек, да. Требования-то правильно предъявляется, но в соответствии с здравой логикой требования очень правильные. Но заблуждение и ошибка здесь в другом, и суд ему, естественно, откажет и формулировку не будет выносить. Почему? Потому что, ребят, ну это логично, ты право на гражданство не реализовал. Не там, не там, понимаете? Поэтому по факту, по факту, ты просто житель земли. По факту, ну да, уроженец какого-то региона, но не более того. То есть ты свободный человек. Uh, все у нас в голове понимаете если вы верите в эту иллюзию в эту сказку что надо платить налоги надо платить за жкх ну плати В чем проблема Ну верь дальше будь зомби плати а если вы просыпаетесь и начинаете понимать что что-то где-то дурят но не пойму где вот но кстати на вот этой вот uh... Очень простой информации, очень простом понимании, да, вы сразу поймете, что половина мероприятий, которые нам организовывает наше правительство, они, собственно говоря, вообще не нужны, потому что кто-то бегает, разыскивает свои деньги, кто-то бегает там я не знаю, борется за СССР, паспорта получает. Но от того, что ты получил этот паспорт СССР или справку, что ты гражданин СССР, но ну, тебя же вечными правами не наделили на ресурсы СССР, на доходы СССР, на процент от торговых отношений. Но этого же всего нету. Поэтому с, логичный вопрос. Ты в своем уме? Ты, тебя надо проверить, понимаете, у психиатра вообще на, на адекватность, как бы что ты этим доказал, с кого ты собираешься требовать? Да, Своей вот этой вот а, возобновлением паспорта, бумажки и так далее. Это бумажки, ребят, но ну, право никто не реализовал. Вот я, кстати, пыталась подергать наши органы, и позапрашивать у них, подтвердите мне, что я реализовала свое право на гражданство. Ну, они как-то все, естественно, сослались на наши законы, да, что типа, а вы как-то там автоматом стали, да. Тут как бы по рождению стали в, в СССР, а тут как бы вот автоматом стали, да, согласно статьи там какой-то, вот 12 или там уже не помню какой. Ну, в общем, все у нас автоматически перешли в связи с тем, что это знаете, как жила собачка Дуська, да, у нее были блошки, вот. Один хозяин от нее избавился, передал другому хозяину, другой хозяин назвал ее шариком, да, но блохи как бы сидели на этой собаке, так они и остались на этой собаке. То есть, блохи сидят на собаке, они никуда не делись, вот. И вот из всего этого, ребят, ну, просто смешно, да. Вы переехали Приехали и что-то там и, и вам говорят, ну все, вы теперь собаки, вы теперь блохи шарика, а не блохи дуски. Мы такие, о, да-да, мы автоматически теперь старые, блохи, дуськи. Вот, или блохи там шарика. Ну, конечно, да, и все такие сидят. Да-да, круто. Автоматом мы встали. Я вообще сижу, угораю просто с этого прикола, как над нами издеваются и вообще считают нас дебилами всеми конченными. Так более того, они не просто считают нас дебилами, они еще и устраивают нам целый комплекс мероприятий, да. Давайте, давайте там расследование по гражданству попроводите, там госархивы по запрашиванию, милицию позагружаете позагружайте, а то там сидит 20%, заняться же нечем, да, на, нафига им преступность ловить, вот, там, ЖКХ помочите, ну, что, надо же как-то народ организовать, потому что если народ пойдет организовываться по гаражам, возрастет преступность, а так народ сознательный, понимаете, они организовываются во всяких чатах, мочат там друг друга, но на самом деле гаражная история продолжается, просто гаражи в чаты переехали, то же самое там Мочилова, Рубилова идет, да, ты меня уважаешь, а ты меня не уважаешь, но ребят, прекращайте заниматься вот этим дебилизмом и детским садиком. да Вообще, осознайте: еще раз повторю: и 101 раз буду, и 20, 20, 121 раз буду повторять вам снова и снова: что для начала поймите: у вас было право, и оно и есть, и остается, и будет у вас право, как у человека, иметь какое-либо гражданство. Но вы это право не реализовали. По всем, я не знаю, там, здравой логике вы это и не могли реализовать. Если у вас на руках нет, а, значит, документа о вступлении, выданного Верховным Советом, да, СССР, и нет документа, тем же советом выданного о выходе, то вообще о чем может идти речь? Вот ну о чем? И в то же время, да, про... Про эрефию. Понятно, да, что кто как туда вступал, каким автоматом, каким пулеметом. Господи, вы а, привязаны к, как бложки на собачке-дуське. Вот, перешла Дуська к одному хозяину, от одного хозяина к другому, да, вас там ä, всех переименовало, какая вам рада, мне вообще не холодно, не жарко, я как сидела, понимаете, как блоха на этой собаке Дуське, что она теперь была Дуськой, а теперь она стала не Дуськой, а, я не знаю, там, шариком, да, и, и теперь у нее хозяева стали, там, не Вася, а Петя, да, и по барабану, понимаете. Я как была плохой, так и осталась. То есть собралась, собрала чемоданы, всю свою семью, по мнению, перепрыгнула на другую собаку и поехала дальше. Вот. И по большому счету суть-то не меняется. Вот. А то, что нас всех дурят, то, что как бы нашу систему образования и вообще в принципе ситуацию в стране сделали такой, да, что все телевидение постановочное, ну, правильно говорят, что у него две цели – развлекать и отвлекать, что наше образование – это чисто машина для форматирования мозга, вот, что ничего хорошего оно не несет. Кстати, запишу сейчас лекцию отдельно про образование, вот, чтобы если кто-то еще не понимает, что это такое, я вам объясню в двух словах, но постараюсь быть очень краткой. Поэтому, ребятки, отвечаю вам на все ваши вопросы да, по поводу ваших гражданств, по поводу ваших прав так называемых, что мне гражданство. У вас право только одно – отстаньте все от меня. Вот у вас какое право, которым вы должны пользоваться. Вы сначала докажите мне документами с моей личной подписью, что вы имеете право, на меры государственного принуждения. Вот эту вот напишите фразу и повесьте всем вашим ЖКХ, попрошайкам и всем остальным. Сначала докажите что вы на это имеете право вообще. Сначала докажите, что я к вам пришел, заказал эту услугу, вот, расписался, заключил договор, то есть сделал а, волеизъявление там, в трезвом уме, там, в памяти и все остальное. Докажите, что я соблюл основные условия да, договорного права, а это вот как раз таки заключить и обсудить на самом деле существенные условия договора. Вот это вот мне сначала предъявите, да, и от лица какого государства. То, что компании имеют право обращаться в суд, конечно, они имеют право, но опять же, ребят, со своей стороны они должны доказать это право, что, они, что нарушены были их права, да, а права когда? Мы еще раз говорим, да? а, значит, только из договора могут возникнуть обязанности. Только из договора. Нет договора, нет обязанностей. Есть права, и, если ты гражданин, да, и если ты человек, у тебя есть еще и свободы. Ну, у гражданина тоже, но гораздо меньше. Вот, понятно? Нет договора, нет обязанности. Все, все просто. Если вам кто-то будет доказывать другую логику, пусть докажет. Из каких таких правоотношений, из каких таких документов а, вытекает то, что вы без договора кому-то что-то обязаны? Нет, ребят, нет такого, это недоказуемо. Если они будут вам ссылаться на всякие ФЗ, акты и так далее, значит обращаемся к базе правогов.ру и проверяем, да, а соблюдены ли сроки опубликования вот этого нормативно-правового акта, на которые некоторые юридические лица пытаются ссылаться, да? Вот сначала вот это все разбираем, а потом все остальное. Если вы будете вот это понимать, основополагающую вещь вот эту будете понимать, ребят, у вас дальше вообще все сложится. И не надо будет писать километровые письма, и не надо будет вам переписку вести или кому-то что-то доказывать на основе каких-то обязанностей, законов, взрываться там в НПА нижнего уровня, в какие-то постановления, указы, приказы, херазы всякие. Да не надо этого делать. Не надо. Все гораздо проще. Докажите мне, что я гражданин, я реализовал свое право, а вы, в свою очередь, докажите, что у вас есть право, да, это э, восстанавливать там свои, свои права нарушенные с помощью мер государственного принуждения. Все. Государство может принудить. Но опять же, нет договора, к чему ты меня принудишь? Ни к чему. Вот, у нас сожительство добровольное. А то, что там потребляешь, не потребляешь, вот эти всякие конклюдентные действия придумали: да, что типа, ну, вот, жил добровольно, да, в Союзе там брак не заключало, там детей нарожали, все вы должны, и вы обязаны. Ну, ребята, ну, здесь знаете. Опять же, если вы будете себя вести чисто по-человечески, нормально размышляя и нормальную логику включая, да, давайте начинать с того, что все должно быть по правилам. Вот все должно быть. Вот я вот проснулся и осознал, что я человек, вот вы давайте. Приводите все в соответствие. Вот когда вы приведете все в соответствие, мы с вами будем разговаривать. А до тех пор вы ГОП-компания, я вас не знаю, вы вымогатели, там все, все кто угодно, да. То есть вот я ничего не знаю, я реализую свои... Права, даже если я не гражданин, я проживаю на территории Российской Федерации, имею полное право действ... действовать в соответствии с ее законами. Меня этого права никто не лишал, нет такого. Законом не предусмотрено, что я не могу опираться на законы, да, и опираться так, как мне нравится, как мне выгодно, да. Я тут одна, одна судья заявила, что... Как вы любите все в свою пользу переворачивать? Я говорю: а что у меня нет такого права? Она аж, бедная, там, позеленела вся и пятнами пошла фиолетовыми в крапинку. Такая, как, как это так? Я в свою пользу все перевернула. Вот. Поэтому, ребят, переворачивайте Все в свою пользу да? Но Для того, чтобы перевернуть, надо сначала Мозги свои перевернуть в правильное положение Включить тумблер да, Что а, никто не, никаким правом И начинать справа, да. Есть ли у них вообще, в принципе, право Кто вы такой а То, что у вас какие-то есть документы Ну и что? Ну есть документы Я не стесняюсь, что у меня есть пропуск да, Под названием Паспорт Российской Федерации А что тут такого? Ну мне дали, ну и что? К чему он меня доказывает, к чему он меня обязывает? Абсолютно ни к чему. Зато он мне дает, да, право пройти в суд, например, или право пройти в милицию, например, и воспользоваться своими правами, да, человека в том числе на защиту. Государство, еще раз повторяю, государство обязано, обязано охранять права и свободу человека. А раз обязано, но ну, как я могу пройти в полицию, если они просят паспорт? Так мне государство для этого и выдало паспорт. Понимаете? Чтобы я воспользовалась своими правами, которые госу и там, и государство принудило выполнять свои обязанности, охранять меня. Ну, хорошо, с паспортом так с паспортом, я же не против. Какая разница? Чего вы ходите там, его боитесь? Я не буду предъявлять паспорт Российской Федерации, иначе они признают меня гражданином. Ну, что за глупости-то, а? ребят? Для того, чтобы вас признали гражданином, надо пройти целую процедуру. Пусть они сначала докажут, что гражданин. Пусть предъявят вашу роспись, да, пусть проведут экспертизу, вот, подчерковеческую экспертизу. Вы вообще в каком состоянии находились, когда эту роспись ставили, да, могли ли вы там в 14-16 лет осознанно согласовать с государством условия договора? Да, на референдум ходили? Вы ходили на референдум? Вы голосовали за Конституцию? нет. Ну, а, когда, а тогда как вы осознанно а, согласовывали существенные условия договора, то бишь, Конституции с государством? Вот мне непонятно, каким образом. В девяносто третьем году ходили, да, до какого там 12 декабря, ходили на референдум? Нет, никто не ходил. Поэтому, ребят, ну, эта сказка, знаете, про белого бычка. Пусть они эту сказку травят тем, кто еще не проснулся. Если вы проснулись, то э, давайте не будем из пустого в порожный. Я понимаю, что очень сложно, что очень много законов. Э, давайте я вам сокращу путь, да, осознавайте, Осознавайте, вникайте, почему именно так, а не иначе. Хорошо? Человек звучит гордо и звучало гордо всегда. Право у нас на гражданство не реализовано ни в СССР, ни в РФ. Мы птицы вольные. Вот, Поэтому у них нет прав никаких принужда... Там, против нас. Какие-то меры государственного принуждения вообще в принципе применять. Нет у них таких прав. Вот когда они докажут, тогда мы и поговорим. И на самом деле сейчас идет очень сильная агитация, запугивания ребят, но опять же напоминаю вам 151 раз что все, что показывают по телевизору и вам рассказывают все в соцсетях и везде, везде, везде, если вы лично не были этим участником, никому не верьте. Это идет запугивание и пропаганда. Играет на ваших страхах. А, ни в коем случае, ни, ни, ни с кем вообще такого не происходит. Вы знаете, мы сколько тут с ребятами пытались проверять эти факты, да? что действительно кого-то там из квартиры выселили, действительно с кем-то что-то сделали, мы не нашли. Вот честно, у меня даже ребята там в Краснодаре, в Ставропольском крае недавно женщину а, с детьми многодетную выкидывали из дома, и она там кричала о помощи, помогите, мне там ФССПшники выкидывают. Ребят, честно, у меня там были знакомые, мы поехали, посмотрели, вообще не нашли. Не нашли, кто это такая, понимаете? Вот просто тупо не нашли. Поэтому все перепроверяйте, я вам еще раз говорю, все перепроверяйте, даже если это будет кричать ваш друг, и говорить, блин, это вообще мой сосед по даче, или там еще где-то, это я сам лично знаю, не, не верьте, неизвестно как, для чего и почему ему была дана эта информация и так далее. Инсценировок очень много, очень много, ребят, все постановочное шоу, понимаете, даже этот сосед мог сыграть это все а, за денежку, и это могла быть разыгранная сцена, вот, поэтому если вы лично, конкретно не варитесь, не знаете в этой ситуации, вы же, наверное, все, кто каким-то образом взаимодействует со структурами, борется с ними, там, так или иначе, да, вы же наверняка с ними вступаете в какие-то отношения, то есть в переписку, в перепалку, там, не знаю, там, в борьбу за счетчики и так далее, вот, вы же наверняка все знаете, что этот процесс достаточно длительный, да, он может длиться и год, и два, и три, и, и это надо пройти, там, и 33 суда, и никаким там никто тут не занимается, ну, мелкое хулиганство, придут счетчик отключат, там, не знаю, провода порежут, да, но ну, не более того, то есть никто никого тут не убивает, но ну, с вами же такого не происходит, не происходит, то, что даже мне вот тут ребята писали, что а вот у меня с соседом. А ты уверен, что твоему соседу а, для того, чтобы тебя лично заткнуть, не пришли, не заплатили 5000 рублей, да, и, и он тут не разыграл вот такую вот сцену, и тебе потом на, на уши накапал. Вы понимаете, что эти твари, они беспринципные вообще в принципе. У меня, вот я точно знаю, у меня соседи подкупают, у меня а, тут творится такой беспредел, что, ну, ребят, подкупает, но пятерку никому не жалко. Огромной компании не жалко да, дать там соседу пятерку, чтобы он тут а, тебе что-то там ерунду какую-то наныл или там нарассказывал или еще что-то. Но вы же об этом никогда не узнаете. Вот, Поэтому не ведитесь на это все. У них меры устрашающего воздействия очень изощренные на самом деле. Вот, Как и коллекторы действуют, очень изощренно, чтобы вас запугивать. Но если вы не будете вестись на и не будете стрессовать, да, и не будете как бы проявлять свой страх и свои слабости, ну, укрепляйте свою психику. О чем могу советовать? Только укреплять свою психику, все. Не ведитесь. Вот просто не ведитесь на вот эти постановочные шоу. Они реально постановочные. Я миллион знаю случаев о том, что они постановочные. Потому что даже... Знаю людей, которые попали в сложную ситуацию, я это знаю. Я эти знаю ситуации с первых уст. Да? Когда у нас там а, Светлана правовед попала в, в, в Кисловодске, по-моему, она попала в полицию. Ее задержали, пытались ей там и наркотики подкинуть, и в камеру ее посадили, да, и все остальное. А, человек отстоял свои права буквально в этот же день. Ее выпустили. И кого вздрючили? Вздрючили всю полицию, вздрючили. То есть, понимаете, это все меры запугивания. Если вы сразу там с первых пяти минут не сломались, не испугались, дальше вас бесполезно мучить. Они отпускают, никуда они не денутся. Причем они тоже там нормальные люди все вменяемые. Вот, Поэтому, ребят, все это глупости, никого ничего не бойтесь, просвещайтесь. Делайте переворот в своих маленьких каких-то там... В <связь> владениях, да, вот, вокруг себя, и мы все вместе, мы сила, по-другому никак.